They're still together hmm. after all the shit they've been through Who? your butt cheeks <laughs> <laughs> Hey, you're gonna wake the others <laughs>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 Питер, пошли. пошли, я сейчас обасуюсь. Блядь, пожарил пельмешки, блядь, сишни, с лучком с помидоркой. И что вы думаете, майонеза не будет, сука. Uh, excuse me, sir. Хуя -то печку топит жестко? Не? По-моему, прям очень жестко печку топит. <связь> Хуй знает чем. Ракетным топливом. <связь> вот все жалуются, это хуёво, Торинг хуево. А я купил себе собаку и назвал ее Заебись. Домой приходишь, а там Заебись тебя ждет. Хи-хи-хи-хи-хи. Смешно, да?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 oh let's get it let's get to this money let's get to these digits okay diamonds bright pretty look what my hollister hold did you think we...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 С девятого этажа, нахуй. Я ударил женщину впервые в жизни. И это весело. Ты злобоёб? Пойди себя, нахуй, потрогай, нахуй, нахуй ты меня трогаешь. Ай, я! Перестаньте мой корабль! Не фартану. А какова обзорность, товарищи? Да через такие стекла еба ё... чуть не въебается. Вот такое очко стало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 Ебаный mm -hmm. рот, я все блять мог ожидать. что-то что под шум под стулом шипело, yes, но блять, не это нахуй! <laughs> ты чё, ебанутый вась, что ты тут делаешь, блядь? Пора, не пора, идут мой пора.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 Севастополя по дворовому футболу Давайте получим <laughs> блядь,